Привет, психологи! Как много вы знаете о сексе? Знаете ли вы много или мало? Существует довольно много интересных вещей, которые секс может сделать с нашими умами и телами, о которых вы, возможно, не знаете. Что это за вещи? Спросите вы. Ну, вот шесть вещей, которые секс делает с вашим разумом и телом. Первое. Секс может помочь и повысить ваши когнитивные способности. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Pure Sonality and Social Psychology Bulletin, Простое размышление о сексуальном контакте может улучшить аналитическое мышление. В исследовании говорится, что, что когда люди влюблены, люди обычно сосредотачиваются на долгосрочной перспективе, что должно улучшить целостное мышление и тем самым создавать мысли, в то время как при сексуальных контактах они сосредотачиваются на настоящем и на конкретных деталях, усиливая аналитическое мышление, поскольку люди автоматически активируют эти стили обработки информации «когда влюблены» или «когда они переживают секс» тонких или даже бессознательных напоминаний о любви по сравнению с сексом должно быть достаточно, чтобы изменить режимы обработки. Другое исследование, опубликованное в 2010 году в журнале PLOS ONE, в котором использовались крысы, показало, что у сексуально активных грызунов имеют больше нейронов в той части мозга, называемой гиппокампом по сравнению с девственными крысами. Эта часть мозга играет важную роль в памяти и обучении. Исследователи заметили, что когда сексуальная активность позже прекращается у грызунов, они теряют эти достижения в развитии мозга. Второе. Секс может повысить самооценку. Все люди разные, но, по мнению психологов, секс может способствовать повышению самооценки. Психолог Райан Андерсон объяснил в журнале «Психология сегодня», что отсутствие секса может привести к чувству раздражения, неуверенности в себе и неадекватности. И есть убедительные доказательства того что чувство самоуважения и идентичности сильно связаны с сексом. Он продолжает, объясняя, что социальное давление может сыграть свою роль. Он также отмечает, что часто секс-терапевты и консультанты по вопросам брака сходятся во мнении, что пары, которые регулярно занимаются сексом друг с другом, имеют гораздо более высокую самооценку, чем те, кто этого не делает. У всех сценарий разный. Для некоторых секс не является приоритетом и может не влиять на их самооценку так сильно, как для других. Но для других секс не может не вызывать приятных ощущений, как в душе, так и в теле, причем не одним, а несколькими способами. Третье. Частый секс может помочь здоровью сердца. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Эпидемиология и общественное здоровье», частый секс может снизить риск для мужчин смертельного сердечного приступа. Результаты исследования показали – что мужчины, которые занимались сексом два раза или более в неделю, имели меньше шансов на смертельный сердечный приступ, чем у тех, кто занимался сексом не так часто. В исследовании были приведены дополнительные данные об инсультах и их связь с частым сексом, заявив, мужчины среднего возраста должны быть воодушевлены узнать, что частые половые акты вряд ли приведут к существенному увеличению риска инсульта и что некоторая защита от фатальных коронарных событий может быть дополнительным бонусом. Четвертое. Это может изменить ваше восприятие боли. Секс может изменить ваше восприятие боли? Да. И все это благодаря части нашего мозга. Под названием гипоталамус. Согласно некоторым исследованиям, секс может изменить ваше восприятие боли, заставляя вас чувствовать меньше боли. Участок мозга под названием гипоталамус выделяет гормон хорошего настроения – окситоцин, также известный как гормон любви во время оргазма или возбуждения. Исследователи из Радгерского университета обнаружили, что этот выброс окситоцина может помочь женщинам чувствовать меньше боли. Это особенно актуально во время менструации. Другое исследование, опубликованное в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины, показало, что крайне низкие дозы окситоцина снижают болевую чувствительность у мужчин, снижая болевой порог на 56,5%. Пятое. Секс может быть работой для долгосрочных партнеров. Среди многих молодых людей бытует мнение, что сексуальное удовлетворение может уменьшаться со временем и при длительных отношениях. Но на самом деле для этого нужно просто немного потрудиться. Недавнее исследование, проведенное университетом Торонто, признало, что усилия необходимы, если вы хотите иметь прекрасную сексуальную жизнь с вашим долгосрочным партнером. Так что не ждите, что все будет замечательно каждый раз. Если вы не приложите немного усилий время от времени, Здоровые отношения с общением и усилиями могут равняться здоровой и счастливой сексуальной жизни. И номер 6. Секс перед важным событием может снизить уровень стресса. Похоже, что секс может помочь вашим оценкам на выпускных экзаменах в университете. Исследования 2006 года, опубликованные в журнале «Биологическая психология», испытуемые принимали участие в стрессовых мероприятиях. Среди них были публичная речь или сложный тест по математике. Испытуемые, которые занимались сексом перед тестом, имели более низкое кровяное давление и более низкий уровень стресса. Затем их сравнили с теми, кто не занимался сексом, теми, кто мастурбировал и теми, кто имел сексуальный контакт без полового акта. В исследовании даже утверждается, что пенильно-вагинальный половой акт, ПВИ, но не другое сексуальное поведение, связано с улучшением психологического и физиологическими функциями. Возможно, вам придется поблагодарить не только себя, но и своего партнера за ту пятерку с плюсом на экзамене по математике. Итак, что из перечисленного вас больше всего удивило? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделитесь им с друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, суперспасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз.